ну что девчонки мальчишки мы переночевали одну ночь потому что нам дождик помешал в этом отеле Тильхаус ну, в принципе на одну ночь как можно и на две остаться единственное что в номере нет балкона хотя там есть номера дороже там получается есть по 500 бат есть по 1000 бат в сутки номера в общем есть бар не знаю как говорить, завтраки и какой то есть обменник кстати доллар 28 евро 36 это, по-моему, да, не знаю, что за валюта. Фудстерлинг или что это. В общем, здесь даже деньги можно поменять, но по заниженному курсу. Так что не очень выгодно. И мы сейчас пойдем с вами куда-нибудь позавтракаем. Где открыто что-нибудь. Ванкок начинает жить. Время уже сейчас 9 часов утра. Ванкок живет своей жизнью такой. И мы сейчас с вами идем по дороге пока в одно место. И по где-нибудь перекусим Сейчас или в 7-11 зайдем Или в какой-нибудь тайское кафешко В общем, ливень прошел хороший Ребят, сразу говорю, что Ночью, полночи лил Но Пока я видео выпускал И смотрел отснятый материал В общем, сеть, а, серия роликов продолжается а, Связанных именно с Бангкоком и это не, последняя, не первая, ой, точнее это первая, но не последняя сеть роликов, связанная вот именно с Бангкоком. А, кстати, я вообще находился, оказывается, я по карте потом посмотрел, а, на, на каком-то берегу какой-то речушки местной. Ну, конечно, ее сложно назвать речушкой, потому что я сдалека вижу, там такой пиздец. Просто она грязная, ребят. Грязная, она не то, что грязная, она черная вода. Я не знаю, что в ней происходит. Купаются. Ну, вот как раз вот канализация стекает. Водосточные воды. Может быть, и канализация также стекает сюда. В общем, это Бангкок. И вот она. Река у нас пошла туда, дальше. То есть... И туда, где мы сейчас были. Кстати, стоит высоковольтный стол. Сваи забиты прямо в воде. Удерживают этот стол. В общем, крыс здесь всяких тараканов, всякой твари. Пруд-пруди, как говорится. Ну все, ребятки, пойдемте дальше. Утро начинается. Точнее уже началось. Кстати, ребят, сейчас вот прохожу по улице, очень много мастерских вот именно по дереву. То есть начал вот где машины едут, выезжают на перекрестки, и вот это все, это мастерские именно по дереву связанные режут по дереву, то есть красивые украшения всякие. И, в общем, таких вот фигурки, накладки, в общем, тайцы любят дерево все-таки так я могу сказать и очень много мастеров хороших а, у меня был репортаж, я снимал а, а, про храм который находится в Паттайе как он называется, забыл который, как бы утверждает, построен без единого гвоздя, храм истины вот. и там я наблюдал очень как бы, ну, много мастеров которые а, действительно с целого такого бревна делали прям ну, то есть, какую-то там скульптуру То есть, могут вам На заказ вот такую дубинку сделать Ну, это текстолитовая, скорее всего Похоже на текстолитовую Могут деревянную Вот такой вот Клинок деревянный Ну, это детям миграции Или топорик 250 бат В общем ну, здесь уже сувенирная готовая продукция Поэтому здесь уже может быть там у них на заднем дворе Что-то есть А мы сейчас с вами попробуем Попасть в этот храм Если он сейчас уже открыт Мы попробуем в него попасть Сейчас мы дойдем до поворота И зайдем туда В общем Ночью всю грязь смыла В Бангкоке И теперь новая жизнь Все по-новому начинается Вот Костовская на Здесь изготавливают двери вот они, двери, можно такие Стекла сюда можно вставить Можно москитную сетку вставить То есть, пожалуйста Ну, для это для тех информации, наверное, кто все-таки здесь живет Если кто-то хочет Ну, не обязательно это в Бангкок ехать Это все можно и в Паттайе найти А вот название храма Сейчас я попытаюсь, конечно, узнать, но <coughs> Я посмотрел по но уже забыл <coughs> ну, честно, ребят Так что все, описание по храму Будет видео, как называется, все вы узнаете. Пойдемте, мы с вами уже, в принципе, дошли до входа в храм. Очень много вот в этом районе, где я остановился, очень много а, всяких храмов, достопримечательностей, музеев. Поэтому мы сейчас с вами пойдем посмотрим, а, храм называется Ват Сакет По-моему, Ват Сакет Точно не буду утверждать, может быть, неправильно произношу В общем, территория храма, в принципе, не маленькая, следи по карте Что вот подошли китайцы, с утра пораньше тоже решили Территория храма не маленькая <связать> Очень, Ладно, пойдем мы с вами Поснимаем Чтобы вы понимали Точки все я поставлю обязательно Чтобы вы смогли самостоятельно Также добраться И посетить Все эти места замечательные Я думаю, вы останетесь довольны Потому что ну, Здесь красиво Даже в центре Бангкока Вот получается Вот лежачий Будда Коле, здесь у нас прохода нету а надо будет как сверху спускаться и уже смотреть здесь можно взять а, свечи эти панючки пахучки подняться или поставить туалет есть также вот у нас а, сейчас попробуем зайти я думаю здесь уже не будут пить, что нельзя снимать, потому что непонятно, когда ничего такого нету, а тебе говорят, нельзя снимать. Здесь можно прийти, помолиться, но я так понимаю, что здесь приходят местные тайцы, ставят свечи и просят своего бога Будду каких-то там своих просьбах. Ну, пойдемте, обязательно, ребят, разувайтесь перед входом в храм то есть, ну, Потому что тайцы считают, если вы зашли работы, Вы несете грязь именно в то жилище, куда вы зашли И погляньте, время сейчас сколько, точно скажу Время, ага, уже полдесятого И начинается после вчерашнего дождика такая прям Душиловка Автоматы стоят на территории. Спокойно можете взять водички, там колы, фанты, что в автомате находится. Здесь уже чем-то задымляют непонятным. Ну, видать, ну, чтобы всякие насекомые не были. То есть, ну, так, пойдемте, мы с вами, наверное, сейчас вот сюда вот на лесенку как-то мы прошли ее незаметно посмотрим что здесь у нас а, здесь ни хрена ничего нет замаскировано под скалу и вход в том числе в общем ребят не знаю что это такое испарение вода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 с картой И мы с вами поднимаемся по лестнице в общем, центр банкота Не получается, что вы в каких-то маленьких землях просто ну, идете ну, очень приятный тенечек такой, у нас там есть Балуфина Golden Mount Таиланд Такой типа водопадика сделанного Искусственного Смысл кидать только в корзине. Сюда... А, корзину Корзины я еще не видел ни одной Здесь вот сюда типа, ничего не слышу А я лох на одно ухо я свет на один глаз, а этот вообще, говорит, я на оба уха, а этот, я на два глаза ослеплю. Не могу говорить, живот болит или смеется.